Что тут один делаешь, а? Этот комментарий читаю вот. Что ты грустный такой? Да обидно, реально, вот обидно, да читаешь и тут пишут вот парни, посмотрев это видео, складывается впечатление, что вы деградируете, говорит. Реально? Да по скрипту ничего личного, это лишь мое мнение. Че, реально прям в интернете такие палкасти пишут? Чего ладно бы кто-то написал, но это Семен. О нет. Только не Семен. Да. Надо что-то делать как-то. Но мне вот сейчас реально неудобно перед Семеном. Да. Мы же не деградируем уже, мы же знаем. Надо ему доказать тогда как-то, что... Ну как-то он... надо, но... но как? Че, есть какие-нибудь предложения у тебя? Ну в клуб? Точно, пойдем там тусанем, там тем более никто не деградирует. Там-то нет деградации. Да нет, это же клуб, конечно, это же начало клуб. Города. Писанская башня в каком городе находится? Италия или Испания? Италия и Испания, это два разных Здесь города. Испания, Испания пойдет. Я тебя сейчас назову. Великие произведения классиков, ты должна найти третье лишнее. Вот мертвые души, материнское поле, Евгений Онегин и на дне. Евгений Онегин точно лишний. Почему? А Вообще-то это писатель. Я просто сразу тебя заметил. Ты такой уверенный в себе, спокойный абсолютно стоишь. Правильно? Да? Просто у тебя лицо, оно в буря эмоций на нем. Прям, прям вот я актер. Прям эмоциональный весь. Вот, да? В то же самое время ты абсолютно такой вот прям титан стоишь. Такое каменное лицо у тебя. Я спокоен, просто расслаблен. Да, но в то время ты просто фонтан энергии, я заметил, да? Безусловно. Нужно продолжить фразу, которую я буду говорить. Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормленный в неволе орел молодой. Немножко попроще и немного в тематику. А на эту и на ту набью себе тату. Ребят! А -ха -ха, а -ха, а -ха. Акола это мясо, говорил! Как после нашей встречи изменилась твоя жизнь? А в Одноклассниках зарегистрирован Конечно. Вот эти опросы, которые существуют на сайте Одноклассники, их создают и в них участвуют недалекие, недоразвитые люди, что это тупизм. Ты как считаешь? Я в них не участвую. Завершающий вопрос? Что лучше, BMW или Subaru? BMW Любишь маму? Конечно Ставь лайк тогда. Лайк Привет, Клоэко! Здорово! Комплимент можно сделать вам? Похвалить вас? Нет Нет? У вас очень сексуальные усы Да Кому что? Как? Умеете шаурму делать? Готовить шаурму. Ну. А можете рецепт дать хорошей шаурмы? Нет, нет. Нас себе делаю, переготовлю и все. Ну ладно, ну усы у вас, конечно, вообще зашибись. Мне для интервью нужна а, очень красивая девушка, очень Вау! красивая. Давай, давай, давай, Вау! Давай, давай, не подскажете, где найти мне ее? Нет, ну кроме Чингиза отматва, от, от, то есть это. Как... Вот классно, тогда можете какие-нибудь три произведения назвать да, <плес> <плес> <плес> <плес> К сожалению, затруднился ответить, но так как я как бы не читатель. Три самых крутых алкогольных напитка, какие вы знаете? Самые крутые. Водка, водка, еще раз водка. Три реки в Кыргызстане. Чу, Три алкогольных напиток какие? то Текила, водка и... ...мартини. Дорогозди, писатели. Тебе кто знаком? Гизайтманов. Ой, молодец. А какие-нибудь три произведения? Назовите Гизайтманова. Ты что, с ума сошел? Я вообще такого не знаю. Что-нибудь умное можешь сказать в камеру? Зачем такие глупые вопросы? Ну, это у нас глупая передача, на самом деле. А что там В мире глупых людей называется. Тройное проникновение И материнское поле Тройное проникновение поле. А вот, что? Потому что я не слышала еще такой э, повести Я говорю, а вы потом смонтируете так, что я такой, типа дурачок Да? Не, мы не будем монтировать Тебя так пустим А, конечно! сегодня уже? Я сделаю лучше вам комплимент. Хорошо, давайте. У вас очень, очень красивый кадык. Прекрасный комплимент. Если бы здесь, в клубе, проводился бы конкурс красоты, по вашему мнению, какой титул забрали бы вы? Есть мисс Урфунджюс, есть мисс Очаровашка и мисс Очень Красивый Кадык. Определенно <соспорщик> мисс Красивый Кадык. А <соспорщик> <соспорщик> <соспорщик> Притёсочка просто ма. До 5 вечера, чтобы мы не сделали прическу, то есть не сделали одну, и другой... по прическам, прически, не просто прическа. скажи нам чем все красава всё, от души! ты накуриваешься конструктором кто был в первой башне я тоже Just... продолжи стихотворение. Сижу за решеткой в темнице сырой. иначе день, я не с тобой. Жамирио! Жамирио! Все в порядке? Yeah! Все в порядке! Yeah! Отлично! Yeah! Все отлично? Yeah! Yeah! Да, конечно! Конечно, все всегда такой. Yeah! Все супер! Да. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремляш, друг прелестный. Но вдруг посвет, А ты все спишь? Все в порядке? Да, да. всегда такой. Теперь немного песни. На эту и на ту. Люблю тебя одну. На эту и на ту. Набью себе тату. На эту и на ту. Люблю тебя одну! А Ленин, знаешь, что говорил? Учиться, Давай. учиться, еще раз учиться. Знаешь, считаешь, это правильно три раза повторять? Это же для дураков. Зачем повторять три раза? Нет, это правильно. Да, мне кажется, три раза -то повторять, это для дураков только. Почему для дураков? Ну, три раза повторять, это же для дураков. А, а что ты мне три раза повторяешь? На что первое обращайте внимание, когда на девчонку смотришь. Да, посмотрим. Вот, давай на пацана. Мне не интересно. Интересно? Да. А вот этот? Возможно. Возможно? Да. Ты меня, кстати, пугаешь с таким лицом и с такой повязкой. Да, это япанский, это отлично. Япанский? Мнение то, что в клубах к людям, которые выбивают, ну, можно сказать, к там относятся как бы неуважением, как бы, и обращаются на ты. Ну вот, когда ты осмотришь на девушек, на что первое ты обращаешь внимание. О, ты, на что первое обращаешь внимание? И вообще, джентльмен? Ну да, джентльмен, я к девушкам а отношусь. За... Стелками как? За ебануть, О, привет, Егор! Привет! Каким шампунем ты пользуешься? и будь лысый, как я! Я не уверен, что у тебя Но все в порядке! Все в по... Просто умная, в камеру скажи. Умная? Я, это, я не могу сейчас ничего умного сказать. Каково быть? самым красивым самым четким парнем в клубе, а? А вот так, мештяк. <-Save> а вы кто? <�ettbuilders> ну, <revival, wonder> <World> как зовут? Владимир. Владимир, так нормально? Ну нет, не нормально. Владимир, ладно пофиг. Владимир, хорошо. А послушай, Владимир, вот говорят то. Ш Владимир, э, Нет, га... не штломить. Не а, как? В В. Владимир. Ш Владимир. Проехали, давай дальше. Ш Владимир, э, ш... послушай, э, что нужно сказать девушке, чтобы она была моей моментально? Ну попробуй объясниться. Как? Объяснись от души, чтобы она тебя поняла, чтобы она тебя есть. Ты сказал ей, а она тебе есть. Не отказала в данный твой момент объяснение да чтобы было вот так есть как признаться ты признайся чтобы оно было Так. все понятно это самое романтичное признание которое мы слышали Ну... от души <годно> <годно> а, кстати вот автослесарь пошел как работа <годно> да нормально идет потихоньку Зима. Как бы Люди вот приходят по после, крышке менять. После предыдущего интервью. Есть такие стереотипы? Если парень русский, значит автослесарь. Че? Работа пошла. Не, а вот если, смотри, если я, мы же как бы с тобой знакомы. Да. Ну, если я приеду там масло туда-сюда поменять, будет мне скидон какой-то? Наверное, нет. Да, вот такие стереотипы все-таки существуют, ты помнишь, наверное. Если ты русский, значит ты кто? Мы любим кремль! Друзья, никогда не давайте им интервью.